Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу, как загустить жидкое варенье. У меня клубничное. И покажу, какая с этим вареньем получается выпечка. Я знаю два способа. Первый вариант сиюминутный. Я засыпаю в варенье панировочную крошку. Хорошо перемешиваю и готово. Но мне не очень нравится ни консистенция, ни Вкус. Явно прослеживается присутствие хлеба в варенье. Такой вариант я использую редко. Второй способ займет немного времени и варки. Добавить в варенье манную крупу. Хорошо перемешать. Оставить манку набухать минут 10. А затем закипятить варенье на медленном огне. Пусть покипит пару минут, не более. После остывания получается густое насыщенное варенье. Манку вы не увидите и на вкус не почувствуете. Начиню слоеное тесто. Посмотрим, как варенье поведет себя при нагреве. Делаю вот такие закрытые калачики. Один из них специально залеплю не очень плотно. Второй вариант выпечки открытый. Просочится ли варенье сквозь прорезы? Вот что получилось. Ни одна капля варенья не вытекла на противень. Калачик раскрылся. Варенье просочилось, но совершенно не растеклось. Надеюсь, этот лайфхак вам пригодится для выпечки. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!